Всем привет, зрители и подписчики моего канала, с вами Веном. Мы продолжаем прохождение испытаний в StarCraft 2, Wings of Liberty. Сегодня у нас на очереди первое сложное испытание, секретная операция. В этом задании вы будете командовать небольшим отрядом тиранских войск особого назначения. уничтожьте как можно больше противника за отведенное время. Ну, давайте посмотрим. Что это за секретная операция такая, что она из себя представляет. Потому что я... В нее не играл. Мне даже интересно, что там придумали разрабы. Используйте ядерный удар для уничтожения надежно защищенных объектов. Перед этим уничтожьте все детекторы, чтобы не выдать расположение замаскированной единицы. Ну, это и логично, это логично. Однако у противника, если есть э, хотя бы скан один, то он с легкостью уничтожит моих призраков или кто это у нас сейчас здесь будет. Добро пожаловать, командир. В этом испытании вашей задачей будет нанести врагу максимальный ущерб, используя свои ограниченные резервы. Задействовав способности своих единиц, вы сможете достичь высокого результата. Используйте их с умом. Ваш противник будет невосприимчив к урону до того момента, пока вы не укажете, что готовы начать атаку. Для этого нажмите кнопку «Старт». Желаю удачи в выстреление врагов. Так, переиграем. Я тут неправильно сработал. Вот надо было сюда атаковать с самого начала. Тут единственная проблема то, что, конечно, очень много владык расположено. Да. Очень много владык тут еще, кстати, по краям есть небольшие карманы, да? Вот тут карман например, прям такие сытные. Тут есть тоже довольно много их. Так, в первую очередь надо ядерку вот сюда зарядить. Вот сюда зарядить. Давайте начнем. Мне не нужны напарники. Что, что? Какова ситуация? Так. Вперед! Анализ зоны конфликта. Друг из долгаков спормирую. Выкладывай. Что-что? Выдвигаюсь. Что? Мне не нужны напарники. Точно? Пое распоряжение. Автотурель запущен. Готов. Разрубим. Ваши войска атакованы. Можно попробовать. Проще простого. Понятно. Точно. Какова ситуация? Как скажешь, эм. Есть. Это, видимо, небольшой баг самого самой что, миссии. Что? Да, это просто какой-то баг, походу, потому что получилось так, что я как будто запустил уже ядерку до этого еще. Dapat... Ну... <Towerılar> Ладно, будем считать, что я прошел это испытание, но я, конечно... Давайте доиграю, хоть еще, может быть, что-то добьюсь. Мне не нужны напарники. Так, сейчас ядерку сюда зарядить надо. Выкладывай. Сейчас будет пол. Же... так они не могут да, вот по этой цели отставать Так, блин, там Владыка сидит наверху. Можно За дело. Угу. Ну, уже все закончилось. Понятно. Кстати, наверное, зря я вообще всем маскировку давал, конечно. Ладно. Фиг с ним, мы все равно выиграли, как бы. Ну, конечно, я навряд ли бы, наверное, набрал бы на золотую, но тут очень сложно, блин, это сделать, конечно. Хотя, наверное, было бы и не сложно, если бы я знал бы нормально, как играть за призраков. Ладно, фиг с ним. Мы получили все равно золотую медаль. 265 аж у меня результат получился, конечно. Немного это вранье. Ну ладно, следующий у нас будет псионная на атака и заражение. А, прошу прощения за такой небольшой баг, надеюсь вам понравилось данное видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, всем пока, удачи!